Ты в мире старался жить, как тебе завещено, на людскую суету не желал смотреть. Но но тебя не излечить, не вину ни женщинам, не работе, ни друзьям, боль не одолеть. Но тебя не излечить, не вину ни женщинам, не работе, ни друзьям, боль не одолеть.